Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в видео Спросите у Татьяны. В этих видео я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. И а, если вы не все понимаете, вы можете включить автоматические субтитры. Я говорю медленно, Поэтому они работают очень хорошо. Большое спасибо, что слушаете мои подкасты. А вас уже 10 тысяч на сайте. Вау, это супер! И что вы смотрите мой канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Сегодня наша тема – это два слова. Одно слово и одно выражение. Выражение – это несколько слов. Это еще и до сих пор. Еще и до сих пор. Когда мы говорим до сих пор, когда мы говорим еще. Эти два слова мы их используем, когда что-то началось в прошлом, уже началось, и это еще сейчас. Это продолжается сейчас. Еще и до сих пор. Какая разница? опять это синонимы в принципе это синонимы но есть маленькая разница вы знаете например еще мы можем сказать я еще учусь это значит что я начала учиться в прошлом может быть три года назад и сейчас это продолжается я еще учусь я до сих пор учусь мы тоже можем сказать это но Какая разница? Хорошо, до сих пор, до сих пор у нас есть эмоциональный нюанс. Это значит, что мы думаем, что это долго. Еще это более нейтрально. До сих пор есть идея, что М -м, я думаю субъективно, что это долго. Например, мы можем сказать, они вместе уже 50 лет, а она до сих пор не помнит, когда у него день рождения. Они вместе уже 50 лет, а она до сих пор не помнит, когда у него день рождения. Это значит, что нам кажется, что вау, это долгий период, и за это время, в принципе, можно а, запомнить, когда. День рождения у человека. То есть до сих пор есть эмоция, обычно негативная, но может быть также позитивная. Например, например, Виктор Цой умер, но в России его до сих пор помнят и любят. Виктор Цой это русский рок-певец, советский, я думаю, да даже советский рок-певец, и он умер, но еще сегодня люди его помнят и любят. То есть я хочу сказать, что вау, это долгий период, но люди любят его, это моя эмоция до сих пор. Другой пример, мы можем сказать, ему 30 лет, а он до сих пор пор живет с родителями например я видела в интернете девушка пишет я познакомилась с молодым человеком он такой хороший но до сих пор живет с родителями это значит что для нее это долгий период до да, 30 лет с родителями это долго вот то есть до сих пор есть эмоция и есть идея, что это очень долго. Еще это более нейтрально. И еще есть тоже идея количества. То есть количество это много или немного. Например, мы можем сказать, я еще там работаю, но на неполную ставку. Неполная ставка ⁇ это значит, вы не работаете 100%, вы не работаете, может быть, 5 дней, вы работаете 2 дня. Это неполная ставка. То есть иногда, иногда, не всегда, но иногда еще есть идея количества. Или, например, я еще изучаю испанский, но только полчаса в неделю. Например, это неправда, но я еще изучаю испанский, но полчаса в неделю. Это значит, акцент, что это немного. Или наоборот, мы можем сказать, я была в Японии два года назад, но у меня до сих пор осталась любовь и страсть к этой стране. То есть два года уже я была... Но до сих пор у меня остался интерес. Ну, два года это не очень долго. Я надеюсь, что я скоро снова поеду в Японию. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы поняли. До сих пор и еще это синонимы. Но до сих пор есть идея, что это долгий период. И есть идея эмоций, негативных или позитивных. Напишите пример в комментариях. Я обязательно исправлю то есть буду корректировать. Спасибо, что смотрите мои видео, подписывайтесь, слушайте мои подкасты, вступайте в клуб «Русская дача», чтобы получать видео и подкасты каждые пять дней. Всего доброго, пока-пока!